Приветствую вас, рыбки, рыбусечки. Сейчас мы будем смотреть, что будет происходить во время движения Венеры по знаку Зодиака Телец. Телец является для вас символическим третьим домом. Этот дом связан с короткими контактами, с поездками, путешествиями, но недалекими. Также с легковыми автомобилями, с договоренностями, с коммуникациями, все, что, знаете, находится рядом здесь и сейчас. Также это взаимоотношения с братьями, с сестрами, с соседями, с теми людьми, которые постоянно вхожи в ваш дом. Так вот, можно сказать, что период 14 апреля по 8 мая эта сфера для вас будет очень активна. Будет очень много контактов, будет очень много передвижений. Причем вы, учитывая, что сама по себе... Такая планета, как Венера, очень любит чувственное удовольствие и будет проходить по очень чувственному знаку. Вам захочется передвигаться не просто так, а передвигаться с комфортом. Вам захочется посещать места, где есть вкусная еда, комфортная обстановка, приятные напитки и, конечно же, красивые люди. Вот таким будет ваше окружение ближайшее время. Также хотелось бы обратить ваше внимание на период с 17 по 27 апреля. Здесь будет очень интересный аспект, когда Венера будет идти на соединение с Ураном. Уран всегда дает некий такой, знаете, аспект неожиданности. А Венера, соединяясь с Ураном, она дает... Что? Неожиданную любовь, неожиданную влюбленность, неожиданную поездку. Причем это может произойти спонтанно, произойти в какой-то поездке, о которой вы даже, может быть, и не планировали. Кто-то вам позвонил, кто-то вас пригласил, вы согласились, поехали и познакомились. В результате этой поездки также может случиться какое-то неожиданное любовное знакомство, любовное приключение. Может быть, любое с первого взгляда, может быть, неожиданные какие-то финансовые поступления, подарки. И в основном, конечно, это может коснуться рыб, которые родились, внимание, в период с 28 февраля по 6 марта. Ну, Если кому-то повезет, кто рядышком возле этих дат, ну, значит, это очень хорошо. Значит, вам вы тоже счастливчики. Дальше. В период с 19 апреля Меркурий перейдет в знак Тельца. Ну, можно говорить о том, что... То есть многие из вас до 20 апреля были заняты решением финансовых вопросов, но после 20 числа как-то активность ваша в этом деле немножечко спадет. Ну, может быть вы подуспокоитесь, а может быть перенесете свой фокус внимания на общение со своими друзьями, со своим окружением. 21 по 28 апреля обратите тоже, пожалуйста, аспект, на этот аспект внимания. Венера будет образовывать немножечко такой холодный аспект. Где ваш Сатурн в 12 доме? Знаете, это период, когда вы можете быть несколько разочарованы в любовных делах. Когда, может быть, будете как-то слишком с напряжением относиться к своему партнеру, с недоверием. Ну, знаете, как-то тяжело будет с вами договориться. И лучше в этот период решение каких-либо важных вопросов перенести на следующее, более благоприятное время. С 23 апреля Меркурий, Марс переместится в рак. Ну, что такое для вас рак? Для вас рак это зона любви. И вам захочется больше романтики. Кстати, можете привлекать к себе партнеров водной стихии этого же знака. Скорее всего, что раки активизируются. Поскольку Марс пойдет по их знаку и станут более активными, в том числе и по отношению к вам. Захочется и им любви, и вам захочется любви. Захочется, может быть, как-то объединять свои усилия с целью создания каких-то крепких и долгосрочных взаимоотношений. Также интересен период с 29 апреля по 4 мая. Обратите внимание, здесь Венера будет находиться в прекрасном аспекте к Нептуну, который находится в вашем первом доме. И он активизирует, Венера активизирует ваше творческое начало, вашу эмоциональность. Вы вновь как-то попытает, попытаетесь подняться головой в облака захочется станете более мечтательными, более эмоциональными, более ранимыми, более такими знаете, нежными более творческими и будете очень легко располагать к себе противоположные пол в том числе. Кстати, очень также хороший период для того, чтобы взаимодействовать в партнерстве не только в плане личных взаимоотношений, но и в плане работы. Плюс еще подключается аспект с 3 числа. Венера к Плутону будет образовывать прекрасный аспект. Плутон для вас это сфера дружбы. То есть это будет время благоприятное для работы в коллективе, с коллективами. У вас все будет очень легко ладиться в коллективах. Будете всем нравиться, будете располагать к себе. В общем-то месяц сам по себе обещает быть достаточно активным, интересным и насыщенным. С 4 Мая Меркурий также переместится в близнецы. Для вас близнецы это дом семьи. И снова ваш фокус внимания будет как-то направлен на семью, на желание провести время со своей семьей, контактировать, общаться, ну и, возможно, даже помогать в каких-то там совместных семейных устремлениях. Ну, а сейчас мы посмотрим, что вам подскажет втором по основным сферам вашей жизни. Смотрим, как окружающие будут воспринимать представителей знака Зодиака Рыбы. Жезлы, восьмерка жезлов, как люди очень быстрых, решительных, очень заводных, которые темпераментные, быстро бегают, ну, в общем-то, есть, конечно, огненные рыбки, которые могут быть действительно, на самом деле, такими быстрыми, ну, по крайней мере, так вы будете выглядеть для окружения. Давайте посмотрим, что ожидает представителей знака зодиака рыб в финансовых вопросах. семерка жезлов Вы свои, за свои денежки вы боретесь вы никому ничего не оставите вы стараетесь завоевать рынки, завоевать свои территории и ваши деньги это ваше богатство никому ничего, все себе но для этого придется приложить усилия хорошо, давайте спросим что ожидает представители знака Рыб для тех у кого уже сложились долговременные Крепкие взаимоотношения в доме, в семье. Троечка пентаклей. Ну, здесь все очень стабильно. Здесь все строится на общих договоренностях, здесь на общих обязательствах. Здесь э, люди-авторитеты друг для друга. И, в общем-то, нет абсолютно никаких поводов для беспокойства. Хорошо, давайте спросим, что ожидает Представители знака зодиака Рыб в любовных взаимоотношениях, как мальчиков, так и девочек. Что же вас ожидает? Рыцарь пентаклей Ну, во-первых, здесь есть указания на человека с земной стихией. Козерог, телец или дева. Также это указание на то, что отношения могут продвигаться достаточно медленно, но они могут иметь серьезное долговременное развитие. Возможно, также новые знакомства, но они тоже будут медленными. По колесу фортуны будет поворот, будет поворот неожиданный давайте посмотрим, что он вам принесет, может быть это будет поездка, знакомство в поездке, ага здесь смотрите здесь идет уход от чего-то колесо фортуны с восьмеркой кубков это уход уход от чего-то старого или ненужного ну давайте посмотрим, что он может в самом простом варианте это может быть путешествие или поездка ну, давайте посмотрим, что он принесет король мечей то есть вам дают некого мужчину Воздушные стихии. Весы, водолей или же это близнецы. Ну, сам по себе мужчина такой достаточно прагматичный. И я вижу, что здесь еще перемены с ним какие-то могут быть. То есть мужчина вас будет попытаться завоевать. Но смотрите, тут такое дело. Если кто-то к вам придет из прошлого, то скорее всего этот вариант не слишком надежный. А если этот человек ест... С вами рядом по состоянию на здесь и сейчас, то пусть с ним лучшие отношения будут медленно развиваться, но тем не менее они будут верными и будут серьезны и, и надолго. А еще подсказка: если у вас с этим человеком есть какие-то общие дела, общие увлечения, это ну, одна общая сфера деятельности, то вас это с ним будет здорово скреплять. То есть общность ваша будет как-то скреплять ваши интересы вместе. И вам будет интересно друг с другом проводить время. Но к старому возврата нет. Там бесполезно. Даже если будут какие-то предложения, это будет что-то такое не очень серьезное. Хорошо, давайте посмотрим, что ожидает представители знака зодиака Рыбы в плане карьеры. Карьера. Отшельник. Ну, здесь ситуация, когда вы трудитесь сами на себя или надеетесь сами на себя, или в большей степени полагаетесь сами на себя. Какого-либо развития здесь в карьере нет. Есть указание на то, что вам нужно будет больше уделять внимание своим собственным потребностям, экономить денежки для себя, работать для себя, вкладывать в себя. Вы обладаете всеми необходимыми знаниями здесь по Помогу, но вам нужно защищать свои границы и, и быть очень внимательными чтобы никто ваши там не случайно не забрал не умыкнул хорошо давайте посмотрим состояние здоровья представителей знака зодиака рыб состояние здоровья представителей знака зодиака рыб Туз мечей. Ну, в принципе, карта неплохая. Как правило, говорит о хорошем, крепком здоровье. Ну, в худших вариантах она там показывает какие-то оперативные вмешательства. Ну, давайте уточним, есть ли планы. Ну, нет. То есть, если нет ничего планового, то, в принципе, у вас все получится. Могут быть, знаете, небольшие какие-то напряжения в плане нервной системы, переживания. Сердечко. Сердечко за что-то волнуется, за что-то болит. Но... Это больше идут такие ваши эмоциональные какие-то переживания. Хорошо, что, что посоветует Таро? Какой главный совет будет для представителей знака зодиака рыбы на период с 14 апреля по 8 мая? Восьмерка мечей, она сегодня, вы знаете, чуть ли не каждому выпадает и по несколько раз. Смотрите, пока вам нужно закрыть глаза и остановиться, пока побыть в том состоянии, в котором вы есть здесь и сейчас, пока ничего не меняете. Восьмерка мечей еще часто указывает на то, что будет найден выход, но будет, будет найден не здесь и не сейчас. То есть пока ничего не меняйте. Пока все должно остаться так, как есть. Ищите внутренний источник вдохновения, света в себе, надейтесь на собственную интуицию, и вы найдете правильное решение. И здесь есть еще указания на семью, на поиск, поддержки, на поиск и поддержку внутри семьи. Хорошо, надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен. Также напоминаю о том, что очередность прогноза у меня в зависимости от ваших поставленных лайков, комментариев. Надеюсь, что мои прогнозы будут вас радовать, вы меня будете поддерживать. И до встречи в следующих периодах.